Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Хочу оставить отзыв на стол для монтажников от Михаила Исаева. Вот такой стол я приобрел месяц-полтора-два назад. В общем-то много отзывов по нему. Все положительные. Эти отзывы я, конечно, просматривал, прежде чем что-то приобретать. Мой отзыв тоже будет положительным. Стол мне нравится. Устойчивый вот получилось у меня все встроить здесь пилу монтажную sp6000 быстрая установка здесь также я встроил фрезер быстро ставится снимается очень удобно вот что еще могу дополнить отдельный отзыв хочу сказать по вот таким вот замечательным расширителям. у них очень интересная конфигурация у других производителей я такого не замечал. Сначала вот, не обращаешь на это внимания, но когда начинаешь работу, понимаешь, что именно эта конфигурация позволяет э, многие вещи делать. Когда собираешь наличник, например, можно так поставить. Когда что-то другое делаешь, можно по-другому поставить. Вот, очень удачная конструкция. За это ему отдельное спасибо. Что я еще дополнил? Дополнил вот такими вот расширителями. Сюда вот фанерочку тоненькую поставил. Очень удобно, когда запиливал наличник, у меня здесь все стоит. Ничего не мешает, в общем-то, для работы, все под рукой. Пилишь спокойно, ничего не падает. Вот. Пилу приходится иногда снимать, но если все делаешь поэтапно, технологически. То это происходит нечасто запилил коробки потом двери все врезал и не снимаешь когда уже что-то распускать надо снял станок распустил все и опять поставил спокойно и опять дальше работаешь вот поэтому вот с этим проблем нет вот сейчас как раз я уже подошел к завершению работы и верхний наличник сейчас буду утапливать вот я его уже весь запилил приготовил вот, и сейчас буду его утапливать. Приготовил рубанок, сейчас станок сниму и утоплю. Отдельно еще хочу сказать: когда станок двигается, не очень удобно. Приобрел вот такие вот зажимы. С двух сторон их ставлю. Очень удобно. Зажим специально для Т-треков. Быстро снимаются, зажал, снял. Станок не двигается. Жестко закреплен. Проблем нет. Видел я. Другие столы, конечно, где выдвижные с двух сторон идут направляющие, и станок стоит посередине. Ну, в общем-то, тоже интересная конструкция. Ну, большой необходимости я в этом не вижу. Когда я начал работу, то понял, что для меня такой необходимости нет, потому что станок все равно стоит все время на одном месте, вот на этом. Длины стола достаточно, чтобы... Ничего не опрокидывалось, не падало. Здесь тоже можно из вот этих вот сделать столик небольшой или просто. И сюда также ложится наличник или коробка при распилении напополам. И, в общем-то, ничего не падает. Так что рекомендую всем такой монтажный стол, кто будет рассматривать его в работе. Всем счастливо, всем хорошего дня, удачной работы. До свидания.